Вредны ли маски для детей и как это влияет на заболеваемость простудой? Напоминаю вам, что медицинские маски в основном защищают не того, кто их носит, а окружающих людей, если носитель маски болен. К сожалению, маска не задерживает большинство микробов из самых маленьких вирусных частиц. Но маска предназначена для того, чтобы на ней задерживались ваши сопли и слюни, извиняюсь за выражение. Чтобы когда вы дышите, чихаете, это все не разлеталось по окружающим предметам, для того, чтобы потом люди это все вместе с руками не перетаскивали в свой рот и на свою кожу. Медицинская маска, она может защищать и того человека, который ее носит. Но для этого нужно соблюдать рекомендации. Менять маску каждые два часа. А я мало знаю людей, которые эти рекомендации соблюдают. А если маску носить несколько дней, то это создает условия для того, чтобы чаще болеть простудными заболеваниями, чтобы больше цеплять вирусов и микробов извне. И это будет создавать условия для того, чтобы обострялись очаги хронического воспаления в верхних дыхательных путях, если они имеют место быть. Маски, к сожалению, могут иметь отрицательное влияние на работу дыхательной системы, особенно у детей. Снижается количество поступления кислорода, меняется давление в дыхательной системе. И на самой маске адсорбируются вирусы и микробы, в том числе патогенные, которые могут назад поступать в организм человека. Если вы находитесь в тех местах, где дети могут пребывать без маски, если ребенок не болеет, если вы неконтактные по новой коронавирусной инфекции, то носить маску я вам не рекомендую. Но если вы или ваш ребенок заболели, и у вас есть какая-то крайняя необходимость посетить общественное место, общественный транспорт, детское учреждение, обязательно наденьте маску для того, чтобы как можно меньше Заражать окружающих. Уважайте окружающих людей. Заботьтесь о себе и своих близких. Лечитесь правильно. Увидимся. Пока.